Так. Так. Здравствуйте. Привет, Клаус. Пойду. Здравствуйте. Можно я приду к Адриану? Спасибо. О, привет. Просто... Привет, Свинья. Так, ади а а а а, Мы тут собрались. Я написал Дриану. Я написала Дриану, чтобы мы тут все собрались. Так. А, У я... него в зале. а где стадия Лайва? Наверное, я, я не с тобой знаю, под где ручку Ой, Блин, где где реально, где я? Где же Лайла? Она весь с тобой лайла? под ручкой да. ходит. Да в Лайлу. А вы что забрались? Адриан, помоги Лайлу. нам найти Лайлу. Лайла а, потерялась. Вы что а? делаете? А? здесь Блин. в моем доме. Мы, мы с тебя, ты в ВАЦа прочитаешь, я с тебя написал то, что мы к тебе придем. А, я просто мылся в ванной и не видно. Ну да, вот смотри, да, помоги, есть, у вот нас смотри. тут идет важный вот путь. Да, да, зачем? зачем ты нас Короче, э, под, тихо, минуточек молчания. Я, как модель и так далее, там подобное, э, приглашаю вас всех в Нью-Йорк на мою выставку, где мы будем э, показывать, Что э, показывать новое изобретение. Новое изобретение Но э, э, от Не скажи, да? это секретная информация. меня. А вы видели свой. новый бренд от нет, да, продается. Продается. Это это Нет, у, у Габриэля Это прекрасно. Нет, у Олега. Габриэля плохо. У Габриэля плохой а качество. А, а, точно, я забыл сказать, я же открыл магазин содержания. А наш свои дети называются... Да. Да? А, забегаловка, Иди, Иди, более. Лего лего это забегаловка бомжатская, да? Олега костюм вариант. Да, вообще, да, лего это, фигурка. Фигурка. это просто... Посмотри, какой-то пурот тебя уношен на миллиард ки километров откидывает. Вообще, бутики Олега, Костюм Олега, бутики и куртка Олега, это прекрасно. Курточка по... И Почему нет у курточки алиплей? Что за не Ну ладно, куплю себе. Я вообще бомж. Купайся И где? Я. Где белый сейчас в тренде? Белый. белый. Даже одри сама говорила то, что белый сейчас в тренде. Белый а, нет, золотой. Белый золотой, а золотой, золотой, золотой а сейчас в тренде. Белый я не. Нет, что вопросик, почему... а что, что вы за кольцо будете, твои да? да? В, в, mm -hmm. ну, в, в интернете написано. в интернете напишите. В интернете все в в интернете <з domino> все вранье, ну, наверное. Так, ну все, мы поедем на автобусе. Ну конечно, да, в Нью-Йорк на автобусе через море поедешь. Пожалуйста, раз ты на это способен. Плюс мы на самолете все едем. На автобусе. А да, этого до аэропорта. Аэропорта. аэропорта билеты конечно вам всем школьникам это как экскурсия мы туда на несколько дней едем а ты что не школьник разве не не школьник. ну интересно если я уже работаю выглядишь под 18 мне уже 20 Всё. Ну, Нет, ладно, все ну ладно ты выглядишь на пять лет ну ладно Mm -hmm. Ну и потому что это модель. Я же модель не просто да, так. Ты здесь здесь ну, как карапуз, мне кажется, модели не обязаны. Визаж? Да тут неудобно же все. Не, я пойду лучше туда. Тут... Да, экономия тоже. удобнее. Я вот здесь посижу. Тут, там... тут, так, тут, я беру вот так. Вот. Блин, тут холодно. Так, так, так, давай. Курточка Ходри защитит. Да. Что, Кстати, да. Вы на бассейне хотите покупаться? Что? Все, мы выезжаем, поехали. Курточка, Поехали, поехали. О, садитесь. Тут мини-каток. Тут каток. Ой, Это не должен было. был быть бассейн, а он замерз. А я так его... понял. Режим Я не тут я я с вами Я вообще, вообще, вообще мне тебе в бассейн сесть, он уже подогрелся. горячий. А, не мешайте мне спать, все. Это только мой диван. Ну хватит толкаться. Кто ты сломал мое кресло? Вон. Так все, мы приехали мы приехали Пошлите, нам сказали, быстрее, сказал, надо. Того, а в аэропорту, а нам а надо вот, все, некоторые вещи залог. отдать, поэтому вот что успел забрать, Вот ты какую толстовку от Хои купил. Ну, я потом Так, пойдемте быстрее, мы уже опаздываем. толстовку от Хои купил. Надеюсь, план. Он прошел. Ладно, пойдемте. Как тебе толстока? Нормально. Эх, пойдемте быстрее. Странно, тут нет снега, тут снег, но. у меня стрелы в ногах? Ты не выходишь. Йшкин, сколько там да. людей? Мастер фон, А, мастер -фон, мужчин, а мужчин. может там будет вот это писать? И тут, и тут. Олег. И тут, и тут, и тут. О, э Эклипса. Просто. Ой, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А мы тут опаздываем. О, Жодри, так. Так, так, все, можно выходить. Или... Нет, подожди, сейчас Алес, пожалуйста, садитесь. Запусти О, голову громко говорил. Скажи то, что начнется через пять минут. Все, я отправилась им сообщение на что через пять минут начнется выступление. Минут так раз. надо подготовить речь. Это будет очень важно. По по телефоне да. по Помни, по то, что это. любо, от работа. этого зависит покупка нашего Алеса. Да если Аленс купит, а тебе вырисует Ладно, все пошли. Сбираем. И всем здравствуйте, здравствуйте, уважаемые гости. И сегодня мы бы хотели вам представить наше новое изобретение, которое называется Альянс. Альянс может дополнить вам не только телефоны, но и различные компьютеры. Также это выглядит как очень прекрасное украшение в виде В нем есть GPS-навигатор, игры и так далее. Все, что может заменить. Вам не нужны ни телефоны, ни планшеты. Ни планшеты. Можно... Вам для него сказать сказать лишь «Алес, пожалуйста». И вводите команду типа «Алес, сколько сейчас времени?» Вам показывает время и так далее. И так далее. Продолжайте. И... Тут есть доступ в интернет. С помощью него можно сделать, в общем-то, все что угодно. Зачем нам этот альянс? Ну, это альянс. зачем Во-первых, он очень удобный. вы его нигде не потеряете. Он находится у вас на пальце. Он может заменить все что угодно. Да. А что есть вот этот голосовой помощник что ли? Да. Это как знаете Алиса в ваших Яндексах. И почему да, его, там ваших... и не понимаю, да. Габриэля, Гресс, Коля и Ты... виш... Вы его нигде не потеряете. Так М -м -м. мало того, только оно еще и сильно. Серебряное колечко. Она очень классно выглядит. Понятненько. Я вижу у вас отважные гости. Да. Сейчас вы можете здесь походить, пофоткаться с людьми, а мы пройдем, а мы пройдем а -а -а. сюда. А, -а, -а. а почему интересно там вот этот? Габриэль написано. Да. Я вроде все нормально это все сделали. Типа. А, ну, ну, короче, какая-то фиговая колесо, короче. Здорово. Олег, Да, о, привет, о, привет, о. привет, Олег. Тут Ока, Его все должны купить о, поэтому. Ой, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Но все равно это наш бренд, его в любом а, случае купят. А, да, плюс это бездарка, Я вас не знаю, но здравствуйте. художница. Мне, о, у меня появилась небольшая идейка. Именно ну, для этой идейки мне да, нравится небольшая идея. Вот Прикрой меня. Иди, поразговаривай с гостями и так далее. Хорошо. Только не слушай, не разговаривай, Николай, к нам про всех. Через 10 минут сюда приведут угощения для вас всех. Для наших вип-гостей. Спасибо. А, то есть это у, у нас уже нету... Ну, то, ру, то, ру, супа, ну, так, ну это, не это, это ультра-вип-гости, а вы просто вип-гости. Ага, ну ладно. Мы пойдем. Да? да тут сейчас угодно да. сюда, идите. А ну, мы пойдем. Раздача. О, вот, вот Олег вот, уже ловите. уходит. Олег уже уходит. Не, он вернулся. Нет, вот, Держите. Я да не мы Раздача. Пошли. Ладно, Нет, здесь фоткайтесь. Я буду влоканты, Ладно. как Раздача. Отлично. Раздача. Что Покупайте угощения. Скоро их приведут сюда бесплатно, через 10 минут. Главное, останьтесь здесь. Растачивай. Деньги, деньги, деньги. Я буду забирать у них Куда ты пошел? Она сюда вернулся, Ну-ка зайди, ты в белой одежде все замаражься. Ботин бежал. Сядь сюда. А ты что, я вот я этот адрян убежал? Халки. Нельзя выходить. Нейди, халки, халки разделение. Здравствуйте. Фу. Я пришел, тут говорят, новых халки Нет. Зиги. Влияние. Здравствуйте. Зиги, Злияния. Злияния. Злияния. Фики, давай. Зиги, mm -hmm. Быстро, Пален, давай. давай. Вояж. О нет. Это какой-то одни ров. где трансформируется? Простите, грязь. Молчать, давай. Почему? Вояж. Ну, типа... если я катаклизм использую. Что же вы такие бесполезные? Серьезно, прям стекло выбиваете руками. Меня уже бесит они. Я хотела плывушку посадить, я ничего не помогла. ты, собака, стекло вышла. Она. Сейчас я тебе ударишь и бью катаклизмом в ребра. А, ты. ты. Парализу веном. Парализуй его, пчелка. Ну, да не его. Да я тебя его не достану. Ладно. Сейчас. Разделение но, к вами. Но... Отделение. О, привет. Что такое? Что я изучила? Веном так плохо. Где находятся эти людишки, которые которые жесть. держат у себя алиас? Или альянс? как его там? Я пришел вас сюда а. забрать. У а. меня никто не останавливает. Да. Никого... Дедушка, вы что? Пойду, поищу ее. А вот и ты, бесполезная лугунья. Пойдем за мной. Мол, ты связана? Можем? Нет. Ты связана не сможешь. Говори, где находится секретная... Секрет... Привет. Где... Привет. Да, пап... Привет. Нет, не вы понимаете. там... Голова, Я Помогите, пожалуйста. Не сюда. Что что спасибо, суперкот. А. Связать. А. Ой, нет. нет, ты что с человеком сделала? Я, не Я вот сюда. сюда. Ой, нет, нет. Так это что? Слияние. Uh -huh. нам? мою ловушку. О, вот. К Продавца нет, потому что тут враждяй появился, все на него разбежались. Барк, Варк. барк, барк, сли... барк ореко слияние. Имбис, бояш. Так вот. Чего а. ага. ты пришел сюда? Э, гости, чай попить. Бей. Вот так. Пошел. Что? Покажи, что это? Зачем Данчики, Это а у меня это... такой же. что тебе надо? Я хочу посмотреть. Я где сдаться пришел. М -м. Смотри. Опа, да. И че? И ничем. И че ты сделаешь? Я? Да ничего, делать не буду. нам? Так, давай. Ой. А как он летает, интересно? <связываю> не забывайте мне защита мои хорошие. Нам нужно заполучить камень клевером. Ой. Ладно, посмотрим, что лежало в этом чемоданчике. Апорт! <связываю> Мячик пока... Сматываемся. Бояж. А -а и мячик прямо в карманы жука. Шахмак Нет никакой бояж а, нет мячик не достанет У меня мячик будет бесконечно лететь, пока не долетит до той цели. А если я сожгу? Ящик. Если я сожгу ящик. Ну тогда ты сожгешься. Содержи мне. Бак, Супер кот, Мираж. Где они? Используй яж на мне. Трепортируй. А. Не могу. Он находится а. в движении. Я не знаю его точные координаты. А. Я знаю, как приследить за ним. Нуру, к вами разделитесь. НУРУ, ТИКИ, ПЛАК, ЛОНГ, СВИЯНИЕ, ДРАКОН Точно ВОЛОСУХА. Бежали. Он должен где-то проиграть, я уверен. Где-то там допустит ошибку. А, я не остановлюсь, пока на время. Если я быстро поставлю... Ми звуковой мираж. Если Барк. я быстро... Д мячик, мячик улетел. Он детрансформировался, наверное. Почему я не вижу мячика? Что, он еще летит? Ладно. Ой. Апорт. Я... Уже поздно. Нет. Пока-пока. нет. И пчела, и... А... Где нам? Пчела, не надо. Ты же понимаешь, да. на мне это не сработает. На нем это хоть и не сработает. опа -на. Что это такое? Вояж! Можешь попрощаться со всем, что там было. Вояж! Что? А что ты делаешь? делаешь? Вояж! <laughs> бы... да? Камень разрешения. к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 Суперкот. А -а -а. супер все. Камень, чудес. Камень чудеса. Камень чудеса, жаль. Можно сказать, баргеры. Победа, да. талисманы. Та -а -а. Как, как они, там, как, как осталось... они говорят, там, когда у них заверли зами... победили, они... Получилось. Получилось. Какой-то еще... Тебе стоит отправиться. The the Тебе стоит отправиться. Нам... Очень интересно. Это все наше. Да, но нету только мне собаки, не только мне собаки нужны меня. Камень собаки нужен Но мы и без этого считай победили. Камень тигра уже поможет. Это а камень тигра. Сразу начинаем. Здесь на крышу. Потому что неизвестно, что может произойти.